Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре набор ключей от компании MEOL. Код товара 51716. Состоит набор из 17 единиц ключей. Ключи в наборе комбинированные, то есть еще называют их рожково накидные. Поставляется... В таком вот брезентовом чехле. Довольно плотный. И он застегивается вот такая вот липучка. То есть сворачиваете. И на липучку. Здесь есть отверстие для того, чтобы можно было подвесить на стенку в гараже или в мастерской. Так, ключи в наборе. Самые маленькие 6 мм. хром ванадиум материал изготовления. Здесь надпись МЕО и самый большой у нас на 24 миллиметра ключи в наборе гладкие, без рифлений, без насечек полностью гладкий ключ комбинированный что еще здесь у нас, видите высшая Пробознак. знак премиум класс компания MOL. набор ключей рожково-накидных CRV материал изготовления. поставляется набор вот такой картоновой коробки Набор является очень популярным благодаря соотношению цена и качество. Да и вообще об инструменте Миол только положительные отзывы. <свят> То есть неоткетных отзывов, по крайней мере у нас в магазине, не было еще. То есть и наборы ключей, и наборы инструментов высокого качества. Рекомендуем покупки покупке данный набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.